Собирается мужик в магазин, жена. «Вася, Вась, молока не забудь купить! Понял?» «Да понял, понял, конечно!» «Слушай, Вась, 0,5 жира, ты понял меня, а?» «Да конечно! Ну понял, ну что и совсем что ли?» «И никак, в прошлый раз коньяк ты мне принес. ты понял, а? Зараза такая!» «Да понял, ну, конечно, ну что я, совсем что ли?» И никак, позавчера портфель ты принес. Ух, зараза такая, ты понял меня? Да понял, Дусь, ну что ты, ну понял, конечно. Ну что стоишь, иди, конечно, в магазин. Через 10 минут в магазине мужик, Чего она там сказала купить? Портфель или коньяк? Да, что гадать, возьму и того и другого. <истреливание>